Скажите, пожалуйста, ответьте на такой вопрос. Находитесь ли вы вообще в своей зоне комфорта? Клариса Брусова. Я нахожусь в своей зоне комфорта, но в настоящее время практикую выход из нее, Стараюсь делать то, что мне не очень нравится, или я боюсь что-то делать. И стараюсь делать это быстро. Не затягиваю, не растягиваю свое беспокойство. Звоню по телефону, решаю вопросы. Практически все решается быстро и в мою пользу. Раньше я оттягивала решение, и душа переживала, болела. Сейчас даже это для меня становится комфортным. Вчера по-другому переосознала цитату. Успех от слова успевать. Теперь я так живу. Но это со мной произошло после сеанса перезачатия, и я очень благодарна Сауреш. Лариса, классно! Классно, Сюда. что вы осознаете, и в жизни у вас начались изменения.